Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». Скоро Новый год! На смену году петуха приходит новый год желтой земляной собаки. Уже каждая хозяйка задается вопросом, что приготовить на новый 2018 год, чтобы порадовать символ года. Наш канал поможет вам идеально составить новогоднее меню и угодить всем и гостям и домочадцам. В наших видео вы узнаете, каким салатом и холодным закускам отдает предпочтение желтая земляная собака, символ нового года. Подписывайтесь на наш канал, и ваш праздничный стол будет вне конкуренции. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить оригинальный салат новогодняя елочка. Для его приготовления нам понадобится три некрупных картофелины, морковь одна небольшая, говяжий язык полкилограмма, 1 луковица, 2 маринованных огурца, подсолнечное масло, майонез и соль по вкусу, укроп, консервированная кукуруза, гранат, помидоры черри для украшения елочки. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что отварной язык режем не крупной соломкой. Отварной картофель и морковь нарезаем кубиками, а огурчики тоненькой соломкой. Лук режем полукольцами и обжариваем на растительном масле. Все перемешиваем и добавляем майонез. Салат надо выложить на большое блюдо, оформив из него фигурку-елочку и Еще раз смажем ее майонезом и уже потом выкладываем на елочку укроп. Начинаем снизу, чтобы перекрывать веточки укропа. Украсить можно новогоднюю красавицу игрушками, гранатовыми зернышками, кукурузой, помидорами черри, а ножку елочки можно сделать из кусочка огурчика. Тут вашей фантазии и креативу будет где разгуляться. А я желаю вам приятного аппетита!